Я рад приветствовать вас на канале капитан герман мы вы они все рады приветствовать всех вас в общем и очень давно вы говорили почему на канале почему эти птицы орут время. не перебивайте короче вы спрашивали очень часто почему у нас на канале нет рыбалки и я вам сказал что рыбу ловить я не люблю но внимание есть человек который вот рыбу ест с чаем он любит ловить рыбу. И сегодня наш выпуск будет как раз о рыбалке, причем не просто о рыбалке, а такой, как ловить карасей, стоя на лодке на одном месте, то, что я не делал никогда. Новые знания, новые печали. Погнали! Что вы делаете, как вы их ловите? И главное на нахрена. То есть я понимаю, Не, что у тебя... провокационных вопросов сразу, одновременно. Я, я так понимаю, что у тебя какая-то очень секретная технология. Да, удочка. Да, да, да, вот это сложная удочка. Похоже на спиннинг. Хай-тек. Хай-тек. То есть, по сути, у нас здесь просто катушка с леской. Да, Друзья, извините, у нас это не автоматическая система намотки, хотя в моем случае достаточно автоматизирована. А в моем случае вот так вот. Бережно, лесочка к лесочке, ты ее начинаешь вынимать. Похоже, на чего нет? ну немножко. А покажи, пожалуйста, на что ты ловишь? Да, там сейчас никого нет, там все серьезно. На курицу. На курочку. Хавается. Не курица. Нет, кстати, это отличный клюет на курочку, какую выяснилось. Покажи снасть. Значит, снасть выглядит. Ну вот. Такое самодельное такая самодельная хреновина ле колхоз ле колхоз вообще конкретный. ле колхоз там внизу камушек <с привязан кусочек кусочек камушка привязан и три крючка четыре на каждом из них курочка то есть ты ловишь на курицу покажи то есть это обычные крючочки, вот Обычные, крючочки, обычные крючки. Обычные крючки. И просто курица, которую мы со вчера не доели. Да, я сегодня сумасше узнал, как вообще эти крючочки привязывать к этой лесочке. Ну вот привязал, вот пока ни один крючок не потерян. И дальше мы это Рыба опускаем. не крупная. Рыба не крупная, да. А на какую глубину? А, ну тут 10 метров. Соответственно, опускаем до дна, но ну, поскольку сегодня лодку разворачивают постоянно, то я потом еще приподнимаю где-то нанометр, чтобы камушек висел, не касаясь дна. Ну, чтобы леска была натянута. Ага. Это я просто в интернете прочитал, что так надо делать. То есть вы понимаете, что даже не обладая глубокими знаниями в рыбалке, можно на попытаться, попытаться наловить себе на ужин. Да, знаний вообще нисколько, никаких для понимания я э, речную рыбу не ловил вообще никогда в жизни. Но смотрю, ты высокомотивирован. Да, высокомотивирован, потому что голод, он не тетка, есть хочется. А еды-то нету. Карантин ну, 25-й день. Проблема в том, что ремень-то доели. Остался один ремень, а он должен быть на пасифик остаться. На резерв. <свят> Резервный. Ремень, подошву на кроссовках сейчас не едят. <свят> да, она резиновая. И что, он уже опустился, нет? Нет, еще нет. Я там еще параллельно его так немножко потергиваю, потому что одна из них там захотела как-то и даже не тут на, а там раньше. Ну, это мелкая, похоже. Да. Рыбалка. Это а? уже от полной безнадеги. Да, от полной безнадеги ага. вы поймали вот такого пескаря. Маленького. Сейчас, сейчас я еще тоже на твой телефон сниму. А вот такой маленький пескарь. Мы его сейчас используем, чтобы это самое, чтобы на него ловить кого-то. Более серьезного. Есть такого уху варил. Саша, бедизак, еще раз. А, тоже неплохо. О, какая рыба. Саша не успела отойти. Я не успел отойти, парень. уже нанизилась рыба. Может, тебе ведро дать? Да держи его крепко. Слушай, давай ведро. Пожалуй, да, пожалуй, надо. Хоба. ба Курицу нормально получится. Нет. Нет, сначала Лютунец. А потом... Не переживайте. Убейте, не мучайте. Не, ну конечно. Давай убьем. Да, не, Не, еще нет. Еще нет. Показалось, что плюнуло. Нет, пока нет. Да, еще, кстати, это самое. Я с утра тут на педлборде съездил на тот конец острова. Вот туда. Да. В общем, там э -э, каменистое дно. И есть подозрение, что там усатые тарканы водятся. Их лобста. Надо, да, лобста. Их надо, это самое. Надо бы сегодня днем съездить туда, их половить вечером на ужин. Загрелим. Загрелим. Ну, если нам Костгард разрешит, разрешит. Да, да. Да, в идеале бы, конечно, тузика сбросить, туда бы доехать на тузике. Но если нам сегодня в обед пива принесут, я так понимаю, что никуда мы, как обычно, не поедем. Да нет, да нет, конечно. Что-то такие глупости говорит. Без нажимая то, что делать нечего. У нас уже есть вот такой улов. То есть это вообще непонятная рыба. А вот это маленький тунец. То есть, этот тунец, мы его, скорее всего, будем есть. А вот это вот. Ле по-французски, так называется, мы его порежем и из него сделаем наживку на другую рыбу. Кстати, может быть имеет смысл поменять пару на рыбу, да, пару можно, на можно, можно курицу. Хорошая, хорошая мысль. Что курица как рыба, так себе. Не в пищевой цепочке местных рыб, я ну, так понимаю. По крайней мере, не частый. Или если частая, так тухлая. Ну, или кто-то ее уже ел. Ну да, да. вареная курица вряд ли в рационе умеет. Ну смотри, рыб. вот это было поймано на улице. Это курицу. на вареную курицу было да. поймано. Да, то есть им, в принципе, да. нормально. Привет, привет. Сейчас вынимать будем. Надо, знаешь, что, надо ведро подготовить, чтобы подсекать. Надо. Видеозапись. А я аудио. А я, а я пытаюсь просто рыбу не проебать. Ой, извините. Вынимать, мать, Александр! Тут же дети! Еще раз. Так, рыба нахрен, все, выкинули. Я пытаюсь рыбу не потерять. Я Или что ты хочешь? Что, что, камеру? Да, да, давай ты да, да, да. сейчас. Ну, Можете тебе карандашик дать. Тут, похоже, сошла. Mm. Сошла? Похоже, надо. Не, ну так надо было ловить нормально, Нормально делай, нормально Надо я, было чуть-чуть да, подсечь но... ее. Если он ее вначале тащил, mm. все нормально было. <мэр> все равно чуть-чуть готов. Привет, привет, нормально. Ты ее главное выведе мне куда-нибудь. Да-да-да, я, я сейчас это самое, я подожди, сейчас да. За... Сейчас, подожди, подожди, я ее сейчас поднимаю. У меня что-то ручная штукушка, я ее медленно поднимаю. надо ему палочку придумать. Понимаешь? На двух этих. Чтобы он так вот. Почему? Я не понимаю. А а я, я покажу тебе. Да-да-да, я понимаю ее. Близко так уже? Это? Сейчас уже скоро будет. Вот она показалась. да да моя хорошая. Давай-давай. Ух ты, и... две, две похожие у меня. Ты мне в ведро, а я Можешь с сетками все в порядке. Конечно. Много сеток подсаг, много. Подсак есть. Вот Это он. гомно, гомно Ой-ой-ой, ловите, ловите ее. Да, ловим, ловим мы ее. Не хочет она. Видишь, она его сопротивляется. Там еще а одна. А второй за ней носится. а Есть такое дело. Второй <с не сошел. Второй с... просто просится еще. Второй тоже просится, да. А где этот Надо дуршлаг? Надо дуршлаг? Нет, думаю, что надо какую-то сетку придумать. Ну чем-то да, потому что это вот это, это, это, не, это, фигня, это конечно, неудобная полный. хрень. Полный. Это, это, это Сережа, что? Сережа, это, слушай, это тунцовый. А вот такая, разве будет плохо? Там же есть. Спасибо. Держи, есть? держи, держи, держи. Да, аккуратно, только не надейся на крючки. А! Есть. Ростик. Ростику привет! Ростик должен испугаться быстрее сейчас давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, уходит. давай, уходит. Есть! Нет, там крючок, давай, давай, давай, давай, Вкусненький, вкусненький карасик, давай, это да, я так понимаю на бонита. курицу идет. На курицу идет, да. Курятина, видимо, их пищевой цепочке есть. Ел. А может это как раз выглядит, как будто ее кто-то уже ел. Да, да, да. Это маленькие Бонито. Да? Мини бонито? Микро бонито? Я думаю, что надо мелкого разделывать. На курицу хорошо идет. Да, на курицу хорошо идет. Давай сейчас курицу, это самое добьем и разделаем мелкого и есть рыбка большая и маленькая если маленькая поймается подпусти и скажи пускай бабушку и дедушку позовет Да. рыбку разложил смотрю да, Ровно, каша да, это лесенка дурачков убийца во во во во она. О, это побольше. во во во во во во во во поймал? во во во а, нет, снимай, снимай. Снял, Снял. Снял? Снял? Да. Мочи ее. Так, держи вот так вот. Вот так. Ага. Давай. мне надо другую держи сторону. Надо другую, перевернуть. Давай, ложись. Ладно. Нет. Опа. Чкакай. Ну, Есть. Стопы. Готово. Хаба. Верняка, да? Ну, так, что не мучилось долго. Ну, да. наших карасей сколько у нас их здесь штучек в итоге получилось ]using. раз два три три штуки три, три. ну что ж есть идеи что ты х... <с language> а что это будет <с расск**��> <plains> лук рыба я думаю что будет вкусно сверху будет э это масло? Это немножко масла, чтобы не горело. потому что у нас имбирь с овощами на... Имбирь, Кар... я так понимаю, что это непозволительная роскошь в современном мире. <сíck> <сíck> лимонов, заметьте, к у нас нет. А, кстати, на Ямайке мы не можем купить лимонов, как это ни странно. И, кстати, прикол еще в том, что, допустим, на Кубе а, лаймов нет. Ты знал об этом? Нет. Нет? Нет, не знал. Лаймы это то, что делается на экспорт, а лимоны то, что продается на внутреннем рынке. А на ямайке нету ни, -ни ложки, ни лимонов. Выглядит неплохо. А как мы ее будем готовить? Духовка? Ну это выглядит как явно к духовке. слушайте выглядит очень красиво, она. А фольгу мы можем завернуть вообще легко. Не знаю, передает камера или нет, они все переливаются, когда не смотришь. Uh, это, то, что вы только что слышали, это говорит алкоголь, который мы недавно принимали. Дамен. Дамен. Да, Это вырвалось, я уже адаптируюсь к местным Разогрелась? Ну, я думаю, что да. Она, кстати, там уже <а горит. Я предлагаю открывать. Ну, я не знаю, кто-то ее зажег, ну, наверное. Я, ну, естественно, ты спрашиваешь, разогрелась? Ее да, Она, кстати, вот. Как -то, как -то. Закрывай. Я думал, ты пихать будешь. Этой фольги же нет еще, Саша. Фольгу давай. Фольгу давай? Так, где фольга? Извините, вырвалась. Фольга, фольга, фольга, где фольга? Тёрки нет. Ну, выглядит, как будто это рабочая тема. Не так, мы вот, такая вот завернутая рыбка. Ага. Запах из нее вообще фантастический просто. Оно упаковано в фольге это да. незаметно. Да, но ну запах идет, просто вообще фантастический. Если честно, хочется есть ее прям сырой. Ну, в принципе, тут у нее с есть сырым какие-то да? проблемы. А вообще никаких. Они аккуратно не дожгите. На верхнюю ставим, правильно? Нет, нет, нет, нет, на самую нижнюю. На самую нижнюю? На самую нижнюю она не обгорит. Нет, не так классно, когда не участвуешь в этом действии, потому что так бы спалил рыбу, а так ну, ответственности нет. нет. Время? 10, ну, Думаешь, за хватит? 12, да. засек 12, 3, А это что будет? Очень жареные. А это жареные будут. О, класс. Нимбиру, морковочка. Похоже на дыню. Дыня. Пора. Да. Выглядит как будто фольга готова. Да, фольга готова. Нет, это нет сомнений. А полотенце немножко мокрое, она оно прижигает нет, руки. Ты чуть -чуть. Да а нет, ты приоткроешь открывать, Да все понятно. Делаешь, Я считаю, что все готово. Готово. Ну, Никаких ну, сомнений. Не как бы Может не переготово. Нет, как бы не смотри. переготово. Минуты нет, без стой, без давай кристи. просто посушилась, потому что она вареная. Просто так right. right. Нет, это так не выйдет, я ее хорошо замотал. О, -о, -о какой карась а-ля тюрель. Запах идет, вообще, просто не... Нет, ну там видно, что он уже готов, Не, просто может быть чуть-чуть подрумянить. Да. Чуть-чуть подрумянить. Ты хочешь сказать, что она уже готова? Так, думаю, да. Мы дожидали еще дополнительную минуту, и я считаю, что О -о -о, пора. О, я думаю, что будет Слушайте, хорошо. запах идет, вообще Сок. неимоверный вот просто. Да, о, спасибо. Я чувствую меня, что что-то жжет. Так, сейчас главное. Ну, вот сюда вот на Да-да, уже защищать, приготовили. Да, а? Приготовлено. Да, да, да, да, да. Нет, И сюда полотенце немножко молка, из-за этого, но ну, это самое. Шипят пальцы. Пальцы шипят. Медиум рер. Пальцы, медиум ре. Да, да. да. Ну что, выглядит хорошо. И не сухо, ничего, просто как живая рыбка. Да? да. Вот, ну, это, вот это сейчас. вот сейчас добрыми руками. Надо не надо, чтобы она вздевала. Ты предлагаешь ее съесть, а потом есть не, не, не, э, печеную вы выходит, морковь. Выходит, а мы готовы. Выходит, прямо выходит, готовы есть выходит. этих карасей прямо сейчас. Значит, когда я ехал в Грузию, я остановился в деревне, Пусть, и, и э, в этой деревне вышел ко мне местный житель, и э, мы с ним разговаривались немножко. И он мне в итоге подарил бутылку своего самогона, э, своей местной вот, э, чачи со словами. Я сделал эту чачу в этих красивых горах Вот этими добрыми руками Я тебе дарю ее, чтобы тебе было вкусно ехать Я вот сейчас, когда вытаскиваю рыбу У меня вот ощущение именно такие Я этими вкусно. добрыми руками ловил эту рыбу да, И да, так да. и надеюсь, будет вкусно Это, кстати, Саша поймал, поэтому сейчас будем вкусно ехать Так и надеюсь, что да Жить тяжело Слушайте, запах. Да, я, я, я готов тут уже код ходить, вокруг этого. Вокруг. Э, достаем, вокруг грома. <сих> <сих> <вокруг Рома тоже. сих> ну идемте кушать. О, прямо вау, вау, вау, вау. У нас немножко здесь uh, свежевыловленного тунца. Тина, немножко можно... имбиря. <сих> немножко овощей, <сих> сделанных, пожалуйста. немножко соусом соусом васаби, немножко ну, с морковочкой, немножко с местными бобами. Давай, давай, уже давай есть. Так будет неплохо. Давай. Давай, давай. На самом деле очень красиво. Дина, смотри. Прям ресторан на Мы должны иметь минимум одну звезду Мишлена. Считаю, что через какое-то время сможем выйти на две. Я считаю, что Мишлен это... Ты имеешь в виду эти покрышки? А вы знаете, между прочим, что Мишлен это как раз вот эти вот самые покрышки. Это был рот Альманах. В котором указывали, какой да. из ресторанов действительно хороший То есть это вот тот Мишелен в котором э, логотип мотоциклетных покрышек, мужик весь в бинтах О, Прямо, вот видите, у нас такой ужин на закате, прямо класс Сегодня необычные ингредиенты бобы, первый раз мы их едим здесь Рыба самовыловленная. Тоже первый раз мы здесь едим. Такое. А вы говорили, что я не ловлю рыбу. Я ее, кстати, и не ловлю. У нас есть Саша, высокомотивированный, который это все на... набил просто. Который говорит, I love you. I love you. I love you. I love you. <laughs> Любитель английского. Так считаю, что это достойная фотография как минимум. В инстаграм. Я, ман. Рыбу. Так, ну это не рыба. Алиса, да, все-таки похоже на морковь. <с US> это не морковь, это тыква. А тыква? Это тыква. Что это морковь тоже есть? Это не морковь для рыбы. Тыква, вот понимаете, да, что это свеже выловленная рыба, которую вот только только... -э! И все, и... О, Вкусно. О, а это мой это стаканчик, который вот этот? Это мой. А, вот. на, они делают рокировку. Да. Да, делаем. да, у нас рокировка шахматы. Шахматы очень опасная игра. Конь так не ходит. Конь так не ходит. У нас ходит.